акта работ, что ты в печку полез. Здесь техника три арки и все разные. Камера сгорания, вот именно по типу тандыра. Это будет, конечно, цвет естественный, кирпичный. И добавится черная плотка. То есть там совсем другая кладка. И проработал пять лет на комбинате футеровщика. Так, идем смотреть барбекю. Тут есть расписание посещений. Все как положено. Ну тогда. Да, вот. это конечно шутка. Да-да, это шутка, конечно. Проходите. У меня здесь в таком состоянии все э, в рабочем, как бы. Вот э, такой вот комплекс, да, как бы. Он планируется вообще, то есть тоже точенный каждый кирпич, каждый. Э, вот, то есть все это набрано. Здесь э, применена как бы. Я, наверное, говорил когда-то давно, метлазкая плитка, она не боится ни грибка, ни, ни, ни плесени, никакой ничего, и температуры тоже не боится. То есть, если мы достали отсюда что-то горячее, прямо поставили на метласскую плитку, у нас ничего здесь не Но загорится. Да, Это старая, ничего. Уже, да, это старая плитка, были... да, это еще Советского Союза, она цвет еще, вот, попадает, да. она еще и попадает в цвет, еще. да, вот. Сюда, конечно, вода уже подведена, вот тут вот такой, здесь вот место под казан, да? и поскольку место такое темноватое, да, как бы пришло такое решение сделать подсветку здесь, и именно шашлыки, когда жаришь, чтобы видно было все удобно, хорошо. Со временем здесь добавится очень много элементов ковки, ковки. вот их хотел бы сочетать именно кованое с кирпичом. И краска, конечно Будет краситься в два цвета Один темный, чтобы выделить вот эти места Вот эти места, вот эти места Это будет, конечно, цвет естественный Кирпичный И добавится черная ковка Я еще пока не знаю, не думал об этом Но вот зимой будет время, подумаю Как как бы это, это все решить Но вообще хотел бы, да, еще Заметить, что это Бюджетный кирпич получается? Да. это с, здесь именно работа дорого... мастера, фактуру, так скажем, создать и аккуратно сложить, смотрится вообще зачетно. И вот здесь вот еще хотел бы показать, можно, вот смотрите, какой здесь вот элемент э, сделанный. Почему было принято решение сюда выдвинуть, чтобы можно было с огорода, допустим, зайти и здесь вот руки помыть. И мне пришлось выдвинуть сюда. Вот. Пришлось вот это тоже заточить все. И вот еще хотел бы добавить Здесь вот сделана камера сгорания Вот именно по типу тандыра То есть у меня только с одной стороны На 120 защищает А везде по периметру 250 толщина стены Если очень долго топить ее То в принципе туда можно будет и курицу положить Она спечется То есть, вы... то есть как бы принцип тандыра Ну соответственно задвижка здесь для этого сделана Чтобы перекрывать полностью Вот эту камеру Которая нагреется, и камера сгорания, да, мы ее перекрыли, положили туда, все, утром пришли, достали. Ну или через какое-то время, допустим. Ну и соответственно, вся фарнитура, все литье, это благодаря нашим друзьям э печному миру. А вообще, конечно, здесь техника три арки и все разные. То есть одна арка обычная лучковая, вторая с таким неким замком. Да? Я тоже хочу с гравером здесь поработать. А третья арка такая, как... Но бы. Здесь центровая получается. Один радиус, вторая да, такой же. Да, здесь очень да. большая. Как... Абсолютно Лучковый. верно. Ну и, конечно, моя любимая техника ласточки на хвоста здесь применена. Здесь внутри идет арматура. Все клеем залито. То есть она уже никуда никак не денется. Они все три так сделаны. Многие печники делают э, ядро шамотное, да, как бы, вот. Я пустил, опять-таки, наш иркутский кирпич, социальный такой, скажем так, недорогой. И у меня всего лишь две трещинки вот там вот. Хотя я топлю я очень часто, как бы, его. Вот, всего лишь две трещинки. А так держит великолепно. И здесь еще хотел бы добавить, здесь применена техника двойного зуба. То есть зуб сюда идет, и зуб идет туда. И поэтому, как бы, ну, работает, конечно, он великолепно. Даже если ветер, как правило, оттуда попадает, сюда удар, здесь вот завихрение, маленько выбрасывает, но все равно забирает туда. Труба шестерек. сделана с кипяча кема который как бы такой надежный для трубы, он не будет отслаиваться, потому что и КЗ э, трубы нежелательно делать, они все не равно, стоят. но они все равно отслаиваются и рушатся со временем. Ну а так больше Сергей в чем, ну так скажем специализируешься сейчас вот как печник, что больше спросом является барбекю, печки, камины, то есть в чем ты а, так угу. скажем, что больше делать. Да, Максим Николаевич, ну, в принципе, тут зависит от, то есть от заказчиков. Если работы много по барбекю, мне без разницы. Я могу и барбекю любое сделать, и печку любую. Я люблю фантазировать, вот именно придумывать сам стиль как бы какой-то определенный, чтобы ну не повторяться, чтобы делать не как все. То есть, чтобы какой-то свой стиль был. У Сергея был опыт в промышленных, котлах, работа с промышленными котлами футировка промышленных котлов вот хотел, хотелось бы поговорить так скажем, как это делать, и применимо ли это к бытовым печам то есть, ну, как может ты в своей сфере работали с бытовыми печами это использовать если это можно использовать, если нет, то я думаю что у тех же печников, кто работает, ну, бывают заказы по промышленным котлам, будет mm -hmm. это тоже полезно послушать. Вот. Ну, что могу посоветовать вообще печникам по поводу промышленных печей? То есть, ребята, однозначно, если вы работаете с шамотом, то ставьте всегда по углам уголки металлические, стягивайте полосой, потому что ее рвет, как правило. То есть, она должна быть в неком бандаже. Как бы И желательно, когда кирпичная кладка сделана, защитить ее азбестом и потом уже металлом. И все это стягивается, стягивается. Тогда, конечно, вот эти котлы, они работают хорошо и долго. Если этого не делать, то при циклических вот этих остановках, конечно, они полопаются. То есть надо не забывать про температурные швы, что один метр кладки должен быть один температурный шов. А вообще как бы промышленных печей есть паровые котлы. Вот допустим у меня в Ангарске мясокомбинат как бы у меня на обслуживании. То есть у них три паровых котла. Я их раз в году как бы меняю. меняешь? Да делаю. Именную внутреннюю часть футеровку. Внутреннюю да. То есть я футировку старую убираю и новую кладу. Как, как, как началось вообще все? Как почему начал заниматься? вообще как бы почему начал заниматься именно промышленными печами? 99ятом году я устроился работать на нефтехимическую компанию футировщиком мне это стало интересно я как бы каменщиком проработал много как бы лет а поскольку высший разряд я получил тут выше уже в головой не прыгнешь то есть я про, про про кирпичную кладку все знаю ну и хотелось конечно попробовать именно промышленные печи то есть там совсем другая кладка и проработал пять лет на комбинате как бы футировщиком то есть нпз Полимеры, химзавод, все вот эти все печи были опытный завод, как бы у нас РМЗ, там кузнечные горны это конечно, все где-то делал когда-то. Какие-то газы или что-то можно угореть там? Вот, до да, бывает. Выделения какие-то? да, Да. То есть как бы это, если это, допустим, производство, да, то есть однозначно. То есть идешь подписывать. Это называется огневые работы. То есть акт огневых работ, что ты в печку полез. Подписываешь у начальника, что ты туда лезешь. Потом 20, 21 форму тоже подписываешь. Это чтобы что ты мало ли что там с тобой случилось чтобы угу. это было все официально документально что как бы не просто так ну и соответственно когда приходишь уже на печь разговариваешь с оператором проверяет то есть он берет анализ как бы что там в печи все нормально что там нету ни газа нет ничего чтобы не угореть потому что это как бы такое дело серьезно напутствие печникам вот молодым начинающим ребятки на самом деле старайтесь трудитесь не бойтесь если что-то, спрашивайте совета у опытных печников. Я так думаю, все печники всегда делятся советами, какими-то наработками. Обращайтесь, но ну, не бойтесь, старайтесь, трудитесь, и у вас все получится однозначно. Серега Герасин с города Ангарск. Ладно, я думаю, что на этой ноте мы закончим. Да, конечно. Спасибо, Сергей, да, что принял гости видеть. нас.